Я умер. Привет, мои разумные друзья. Сегодня у нас 28 июля 2022 года. По факту 114 день голодовки Самсу. Успели заметить... Записываю ви видео. Появился очень серьезный повод. Извиняйте, что последние видео записывались очень редко. Очень-очень тяжело. Проблемы со сном очень серьезные. По большому счету как такового сна нет. Парадоксальная ситуация. От голода у тебя слабость. Но нет той усталости, которая э, приводит к тому, что тебе хочется спать. Э, приходится буквально заставлять себя, чтобы лечь. Но потом в какой-то момент просто вырубаешься и выключаешься, а потом просто включаешься. Качественное совсем никакое. Вот. Такой психологический момент. Я уже записывал про это видео, про СОН. Что же произошло? Ну, во-первых, компания Samsung опять меня заблокировала. Я не могу писать ей письма президенту Samsung на их официальном сайте. А обычно, как это проявляется, Отправляешь письмо, тебе тут же приходит автоответ, что принято, номер такой-то. Сейчас опять этих писем ответных о регистрации моего обращения нету. Я не так часто туда пишу, поэтому это не спам. Просто заблокировали. Ответа до сих пор нету на мои обращения. Никак, никакого вообще ответа. Значит, до 26 июля, 26 июля 2022 года, на 112 день голодовки, я не контролирую, просто вырубился. Ну, щелк и все. Вот, очнулся, видите, да? Вот. Это уже вид получше. Паузу сделал, чтобы не пугать вас своим внешним видом. Вот. С головой все в порядке. Вот. А это шрамы укра украшает мужчин, так что это все ерунда, все это зарастет. А тот, кто хоть раз в жизни своей умирал, а я умирал в этой жизни не один раз. Один раз даже, спасая другого человека, знает, что это такое, поэтому всех тайн, секретов я рассказывать не буду, чтобы потом не отвечать за то, как вы воспользуетесь этой информацией в своей жизни или в своей смерти. Вот. Ну, это было похоже на смерть. Вот. Значит, выключился, то включился, голова разбита. Поэтому мною было принято решение прекратить голодовку Samsung. Причина не в том, что я, скажем так, ну, жизнь в опасности, само собой. Я рискую очень сильно своей жизнью, да, чтобы добиться того, о чем я сказал в самом первом видео. Да. Причина в другом, что этот процесс перестал быть контролируемым. То есть я мог бы попасть, выключиться в любой другой ситуации, там, и, грубо говоря, человек или кто-то, который был бы рядом, был бы ответственный потом за мою жизнь. А, ну, или я бы был ответственен за чужую жизнь, выключившись. О чем я говорю? Ну, образно говоря, там где-то по дороге там, выключиться и упасть на, на проезжую часть общественном транспорте где-то там выходя там упасть потерять сознание или как это и потом водитель будет отвечать за то что переехал меня там или еще вот. в общем ситуация может разная поэтому кроме того что скажем это очень серьезный знак а творец в этой жизни помогает мне вот ну и, как я еще раз повторюсь, не хочу подставлять других людей, чтобы потом и за мои, за, как говорится, это мое дело, а моя тема, мое дело, поэтому я не хочу никого вмешивать. Особенно по такому серьезному вопросу, как человеческая жизнь и ответственность. Далее... Поэтому я выхожу из голодовки. Сегодня, хотя две, сегодня 114 день, 28 июля, но я до сих пор на голодовке, потому что выходить из голодовки не все так просто. Кто хочет, посмотрите в интернете, что, что это за процедура. Такая не очень простая. Моментом окончания голодовки будет, когда я начну принимать, скажем так белковую там пищу и э, ну который уже начнет питать мой организм об этом я вам сообщу обязательно вот не все так быстро из опыта там людей которые голодали ну не знаю кто 114 дней 112 114 более дней голодал выход из голодовки до 14 дней до, 12, до двух недель здесь мне главное запустить свой пищеварительный тракт, чтобы он начал опять функционировать после такого длительного простоя. Ну, это принцип любой, так голодовки. Ну, такие дела. Поэтому. Мое обращение к компании Samsung остается в силе, к президенту компании Samsung также остается в силе, а встречи, личные встречи, беседе и так далее. Все есть в первом видео. Я плавно по теории, по практике других людей начинаю выходить из этой голодовки. О чем буду дальше вам рассказывать, как там дальше будут продолжаться, продолжаться события. Я не ставлю точку в этом вопросе с компанией Samsung. Я получил большой опыт. Во время этой голодовки у меня есть много идей по этому поводу. Вот. Так что все продолжается, как, как говорится, все только начинается, вот. поэтому подписывайтесь, смотрите мои видео, будем смотреть, чем там дальше все будет заканчиваться, закончиться, вот, но это не конец истории вообще, да? поэтому присоединяйся, давайте менять мир к лучшему вместе разумно. Ну и подробности там, как я буду выходить из голодовки и так далее, я с вами обязательно поделюсь, как я и обещал. До встречи, мои разумные друзья, ваш Сергей Иванов.